А что вы тут делаете? А, ищите крутые описания об отелях? Тогда скорее подписывайтесь на наш канал! Здесь вы найдете обзоры отелей Подмосковья, где что съесть, когда ехать и другая интересная информация о стоящих местах. Ищите секретные коды в видеороликах и получайте скидки на нашем сайте подмосковье.рф Добро пожаловать!